О, быть такого не может у меня ухо разложило Я так долго этого ждал Чтобы у меня ухо разложилось И его разложило Ура!